Привет, друзья, интернет-пользователи и гости моего канала, с вами Женова я, Серый Кролик Но ну, вот мы находимся заново в моем таком помещении, которое, слава богу, не развалилось, про таких ветрах, которые были Наконец-то мы из того материала, который были, доделали еще одну новую клетку, которая нам дала возможность рассадить немножко мальчиков И рассадить немножко наших малышей, которые уже на откорме, которые будут работать на мясо и солья прошла охотница на мышей. Да, здесь в данном помещении, к сожалению, уже появились вот такие мышки. Мною было замечено две. Кот проночевал, никого не споймал. Засранка. <свят> ну ладно. <свят> По поводу барашков. Да, молочка у нее совсем мало. Такие какие-то, знаете, вот, ну, ну чувствуется, что вот они вот. Они должны быть больше. Они уже должны быть больше. Но ну, они уже смотрю, Матрусенко едят, когда новую подлажу. Комбикор пытаются кушать то есть они выживут но немножко будут слабее чем другие идем дальше здесь мы убрали мальчика это девочка сукрольная уже здесь девочки тоже все Малышей здесь немножко мы разделили. уже такая вот кучка сейчас еще будем разделять там клеточка и свободная вот два отсека здесь этим вот пацанам и девочкам здесь две девочки и два мальчика вот такие вот крапузики интересные Один вообще супер 16 Января... так, 16 1 Не родились, угу. получается 18 .04. Им будет 3 месяца жизни Мы, конечно, их взвесим Но еще долго до этого времени Так что, ну, я думаю, почти 3 килограмма, а то может и немножко больше Они все-таки будут, то есть два мальчика пойдут На забой, если кто-то не приедет, не купит их и две девочки, не знаю, посмотрим, если повесы будет хорошее, будем запускать. Так, идем дальше. Что здесь у нас? Эту девочку и эту Орша вам привет. Мы их не трогаем сейчас, не беспокоим. Они тяжело дышат, они в. они здесь, здесь у нас тоже сукрольные. Здесь, детки, все хорошо. Здесь, детки, все хорошо. Один был косяк со стороны мамки. Это что? Это было, что ушки немножко были повреждены но животики большие они лучше будут чем у той француженки на корме то есть видите Крапузики. Крапузики, да. Так, дальше пока еще слава богу эти вот все резинки которые я делал кручки еще работают ничто не поврывалось то есть ну пока слава богу так здесь мы сделали эти сразу крючки здесь вообще не заморачивался просто привязал если отгрызут Сделаю на крючок, нет? Ну, чтобы пальчиком было удобно работать. Угу. А, ну и здесь шаши из проволочки сделал эти, петельки, чтобы проволока не так и вала. Потому что проволока не толстая. Так, малыш, в газу отсюда. А, повесили... Ух ты какой! Менчалин, а! Да? Смотрите у ну, него. Вот и будет Вылез. Одно. А, и там же мальчики да, сидят. Мальчики. Здесь пока, честно, водопоение у них пришлось в баночки поставить. Почему? Потому что все думают, что, может, мы богаты, На самом деле денег нет, к сожалению, чтобы купить мне дополнительный напиля. Даже шланг еще не купили за 45 рублей. Ну ладно, вот здесь наш мальчик, который шел на мясо. Ну, пока его никто не забирает. Он уже в весе добренький. Ну, посмотрим. Так, я вам сейчас тут накидусь. Эти между собой. Девочки, мальчики не поделят. Да. Получается, в данный момент у меня сейчас 5 мальчиков, один из которых на мясо, и 4 будут вроде бы работать. Ну, этот еще маленький. Вроде. Бы. Да. Вроде как... Так, по поводу вот у меня, знаете, что... <кх> вот у меня один кролик крова 6 Вот, видите. Ой. Может, что их много просто было. Не знаю. Может, что им много было. А может, не... родился. А еще один есть, который с задними лапками, как лягушка. Где а, он? ну вот да. Здесь? Я уже, не честно, не помню но Там, где много. Пленечко, он как, как лягушка стал, знаете. Может, из-за того, что их действительно было мало, ну да, Потому что они разных возрастов. Я просто их взял, объединил. Опа. опа. Вот пришла. Тигра. Вот... мы споймали. Все, тигра. Будете вы жить здесь. делаем тебе клетку. Да. Вот здесь будешь жить. Клетку. Ну, пока, слава богу, кроликов это еще не трогать. Молодая. Так, что еще хотелось сказать. Как что-то мы, конечно же, изменим. То есть водопоение сделано нормально Мы, конечно же, Все покажем, покажем все расскажем. Да, расскажем Как только доберемся, так влажность, купим Влажность, я бы не сказал, бы, что здесь высокая а, 56-60% Проносил сюда это электронную эту фигню ну, 56-60% Это не самая высокая влажность Хотя можно сделать еще и меньше Но в связи с тем, что вода у нас В открытом виде сейчас на некоторых баночках Поэтому влажность есть ну, да. Дверь сейчас я держу часто открытой Комара еще нет, поэтому дверь открыта провакцинировала я всех наверное уже дней через шесть будем делать повторную ревакцинацию также для всех за исключением такого новорожденного гнезда Ну, ага. по-новому что хотел то рассказал Клеточку наконец-то начали запускать ну здесь немножко доделать эти вот все рейки которые были помните у меня был в первоначальном плане в виде не сетка сверху а из рейк, такие щиты и вот из этих щитов я сделал вот этот Дедочку. Да, может кривенько, косенько, и еще ходилька. Mm. Покупали мы простор там, как у магазин строительный, ровненько 2 метра сеточку, видите, не, не додали, 2 сантиметра не додали. Ну вот что, поищу? Или престиж как-то он, для... добрых, я не помню. с, с этими вот продавцами еще с тобой. того, что, да, 2 сантиметра, для них это фигня, для меня, видите, что сейчас. Что Нехватка. Ну, ну косяк. Вот ну. А что, что туда ругаться, что ли? Нет, конечно же, мне до 50 километров. И что я докажу? Ничего не докажу. Ну, вроде так. Вот пока болеем. Утка болеет, сосарка болеет. поросята немножко проболели. Слава Богу. А, ну кролика, видите, два штуки тоже какие-то были непонятно. Был один кровоше, сейчас это, я думаю, может, это все-таки... Где-то что-то близко перекрестилась Возможно. Возможно. Ну, это точно не ВГБК. Если ВГБК, они уже давно бы у меня отсыпались. Бы. Это 100%. Угу. Тем более, сейчас от ВГБК всех я приеду. Все. Новая да. клетка запущена. кривенька косненькая. Но она уже будет в рабочем виде. Потихоньку пополняется. Сирочка здесь 16 на 48, спереди 25 на 25. Всю миллиметр. Высота 40, ширина 38, глубина метр. Мы все, это всем счастливо, всем пока, всем счастья, здоровья, благополучия. Не болейте мирного неба над вашими головами. Всем пока, друзья. Киса, все посмотрела? Валите Берхаус, домой. Все, закрывайте.